Всем привет! В эфире перевыпуск пятой части, пятого ролика заметок о Черкесии посвященного черкесам в Египте или черкесским мамлюкам. Итак, материала, как обычно, целая куча, тема такая животрепещущая для всех, поэтому сразу переходим к делу. Итак, первые черкесы, ну и в принципе как и мамлюки, в арабском мире стали появляться спустя 100 лет после развала арабского халифата в IX веке. Связана эта традиция была с тем, что сплелись два фактора. Во-первых, в самом Египте тогда происходили постоянные междуусобицы, стычки. В принципе, в арабском мире он тогда уже начинал разваливаться. Происходили постоянные столкновения между различными властителями, между различными группами. Как-то один из арабских властителей халиф Мамун Правивший в середине, как раз, пример, в первый, третье, девятого века в Египте принял решение, что нужно сформировать ему собственную гвардию из рабов и наемников не мусульманского происхождения для того, чтобы у них не было никаких связей с местными и, соответственно, отсутствовали бы какие-либо интересы к свержению его власти. Для этого он спал использовать, значит, наемников купленных из рабов, и собственно собственных черных рабов, но их было в данном случае меньшинство. Как раз в это время на территории Черкесии активно правило хазария, хазарский каганат тюркского происхождения. На побережье были основаны византийские колонии, и в общем все это сочетание очень удачно позволяло делать хазарам набеги на восстававших черкесов тогда это был сирийские и косовские союзы и продавать их в рабство тем же византийцев, которые в свою очередь переправляли их на ближний восток. Но первое время поток таких рабов был не очень многочисленным, поскольку сама традиция была сформирована лишь у одного египетского вот этого султана. И то не не во все времена в эти династии они этим пользовались. Чуть более поздний период, так называемый период Египта, составляющая из рабов-наемников, большей частью из тюркского населения, это половцы, гипчаки, это первые э, турки Малой Азии, курды, и чуть меньшей части это черкесское население. Так вот, черкесы сумели сформировать э, себя, зарекомендовать себя как э, личную гвардию и, соответственно, выполняли функции телохранителей э, султана, которые в основном были задействованы только внутри дворца в дворцовой элитные стражи и как бы старались занимать такие серьезные должности вот при дворце именно. А в то время как тюркская знать половецкая она больше была задействована в армейских частях, в качестве наемников, непосредственных в боевых действиях войск. А Все изменилось именно с приходом династии Аюбидов, так называемых, которую основал знаменитый э, их представитель Саллах один, он же известный у нас и в Европе как Саладин, в 1171 году именно при нем начался такой активный большой поток закупки рабов для составления Мамблюкской гвардии, поскольку он именно поставил ставку на сформирование войск из э, наемников рабов не мусульманского происхождения. Известно Саладин он, он как бы известен в истории тем, что э, сумел такую возродить скажем так, эпоху арабского мира. Арабский ренессанс при нем произошел, краткий. Он собрал разрозненные и уже достаточно сильно захваченные крестоносцами вот эти арабские государства, устроил восстание, как бы и выбил крестоносцев с этих земель. Чем стал знаменит? Именно его войска впервые завоевали для, Егип... для египетского султаната Емен и Ливию, значит, закрепили вассальное положение Судана. И ему подчинились территории Сирии и Северного Ирака, где впервые произошел такой многолетний союз между Египтом и Сирией, как двух крупнейших государств от султанатов. Именно при салах Адиль, крестоносцы получили полнейший разгром серьезный, и мусульмане сумели отбить обратно Иерусалим. Именно в этих сражениях как бы, мамлюки впервые проявили себя в полноценных боевых действиях. Значит, после чего Салах-1 после этих побед позволил им внедрить системы в Египте, которая строилась на раздаче э, вот этим мамлюкам и мирам э, земельных участков за их службу э, в гвардии, армии и флоте. И с этой как бы, поры э, по сути черке, черкес не только черкесы, а вообще мавлюки в целом становятся феодалами, по сути, в Египте. То есть феодальными владельцами, помещиков. В течение периода Аюбита в династии, значит, в течение следующих 150 примерно лет, эта тематика только развивается еще больше, увеличивается приток мамлюков в Египет. Последний аюбидский султан Маликал Салих продолжал эту политику и вот в 1240 году купил довольно большое количество мамлюков рабов именно. И это было ему позволительно в, чисто, в результате того, что э, в 1240 году как раз первые, э, ну, скажем так, наступления, Тоже та вторая волна уже была монголов, которая проходила в том числе через Северный Кавказ, э, и большое количество рабов приток пошел с э, территории Черкесии. Ну, в принципе, даже с территории Кавказа. Там были и представители Грузии, естественно, и Абхазии тоже. В этом же году, в 240 году, начинается среди в египетском султанате. Значит, и вот этот вот последний султан Салих направляет против своего соперника, сирийского владетеля Исмаила, с которым началась у него междуусобица в Сирии, значит, своего главного военачальника Тумпи Барса. Лебей Бейбарс, еще известно также как первый. Если не ошибаюсь, Лебей Барс первый. Значит, с армией мавлюков, которая имела своего подчинения, а также еще и э, харизмийцев, которые уходя от монголов вот аж из Средней Азии поселились в Египте и были приняты султаном. Он разгромил объединенную армию вот этого повстанца сирийского, сирийского, который вместе с крестоносцами наступал на войска последнего султана Салиха. В 1944 году в битве под, при, под Газой значит, моблюки вот во главе с Бибарсом вновь значит, разбивают крестоносцев очень серьезно и вновь захватывают Иерусалим, который до этого был отбит. Для своих моблюков э, Арсалих построил специальную резиденцию на Лиле, на острове Равда. Лагерь это был очень хорошо укреплен, а со стороны вот, реки Нила Вообще, казался вообще в принципе неприступным. Эти мавлюки получили наименование Бахрит, то есть море, река по-арабски. И таким образом каждый отряд из этих бахритов получил свой отличительный знак. Вышитый на одежде был помеченный золотом на оружии цветок или птица. Армия мавлюков начала строиться на в том, что военачальники избирались из их внутреннего круга, из числа, что очень тревожило самих египтян, арабск, арабов именно. Современники писали арабски, что вот потомок великого Салахадина накупил столько рабов, что они теперь сами как бы, продают эти рабы самим себя друг друга. Действительно, тогда наблюдался именно такой повышенный интерес к управлению государством со стороны мамлюков впервые. Скоро начинаются снова военные действия против крестоносцев. Собираются полки э, султанские, именно арабские Салихия, и Бахрия, то есть из этих вот самых мамлюков, которыми командовал Бибарс. Э, в сражении при Мансурии франки э, были разбиты, большая часть в главе с королем Людовиком была захвачена в плен. Правда, их позже, после вот, уже революции, э, их отпустили за большой выкуп. И как бы Людовик этого не простил и все время до конца своей жизни все равно на Мамлюков постоянно на набеги делал. А в это время как бы сменяется власть, появляется новый султан Тураншах, который осуществляет победу после победы над франками, он как бы приписывать начинает ее себе, получается, своим действием, хотя он в ней и не участвовал. Чем очень сильно настраивает себя Мамлюков и его предшественника, то есть он был а, как раз сыном а, Салиха. Видя вот недовольство своим поведением, Тураншах начинает еще больше оскорблять мамлюков, их протеснять, что приводит в итоге загору гору против него, и мамлюки его убивают. И таким образом, со смертью Тураншаха завершается э, по, по, вот эта арабская династия аюбидов в Египте, и страной начинает управлять мамлюкская верхушка во главе именно с половецким кемчавским, то есть русского происхождения, бахридским родом. Мамлюки избирают своим предводителем вдову их господина Шаджарат Алдур женщину. Однако так уж случилось, что как бы для того, чтобы построить нормальное государство, да, даже после революции, оно должно быть признано соседними государствами, иначе они, в общем-то, могут объявить войну за наследство. Соответственно, им как бы, намеки, особенно из Багдада, пошли от арабских владелей о том, что как бы, неугодно не, не вообще в принципе держать на троне женщину, если они не найдут себе султана, то вот они с войсками придут и сами им назначат, кого султана нормального мужчины. Из-за этого начинаются в стране беспорядки. И в Сирии опять активизируются вот, сторонники арабской власти, арабской династии бывшей. Во главе с Насиром Йесуфом, на сторону которого встают мамлюстские эмиры именно в сирийской части, то есть Дамаски и других городов Сирии. В этой обстановке эта женщина Шиджара вынуждена оставить трон и выходит замуж за Айбека. Это один из короче, которого Эймиры в итоге назначают султаном Египта, и это именно тут выходец из момликов кипчатского происхождения. Таким образом он становится первым султаном этой мамлюцкой династии, и по происхождению он был, был туркменом. Однако повстанец вот этот Юсуф, который в Сирии начал там бучу, он не останавливается на месте, значит, начинает значит, сирийских правителей объединять под свою власть, чтобы вот выбить, захватить снова власть в самом Египте. Он заключается значит, перемирие с тем самым Людовиком, которого отпустили мумлюки, и начинает выдвигаться в Египет со своей армией. И где в 1252 году рядом вот с Каиром при пирамидах происходит сражение большое между войсками Айбека и Юсуфа. В результате которого, несмотря на перевес вот, сирийцев, маблюки, там военной хитростью сумели выиграть сражение и казнили его, еще в бою прям казнили военачальников этого Юсуфа, и сирийские повстанцы начали вроде как побеждать и заранее отправили своих каких-то послов вот, в сам город Каир для того, чтобы объявить победу. То есть все, уже новая власть, но вот Юсуф снова восстановили арабскую династию. Каир начинает ликовать, поддерживать всех, и тут вот внезапно меняется положение дел на поле боя, мамлюки выигрывают, в результате чего после победы они устраивают в Каире э, дичайший погром, чем Каир на все последующие годы правления мамлюков отказывается вообще, в принципе, выступать против них. Однако к этому времени события в международной меняются. Монгольские войска, войска во главе с внуком Чингисхана Хулагу в 1258 году вторгаются в соседний аббасидский халифат в, ну, в современном Ираке и захватывают Багдад и разрушают эту династию. То есть полностью весь Ирак, Персия переходит под власть монголов. Часть этого семейства халифитского удается скрыться в Дамаске. К тому времени уже новый молюский султан Бабарс Аль-Бундуктари. К 1961 году приглашают дядей дядю последнего халифа их, для того, чтобы как бы за собой признать власть над как бы арабским миром. Да? То есть, поскольку в Багдаде находился после Каира, второй крупнейший центр арабской власти. И значит, собирается большой совет, где они вот при наследниках этих признают тот факт, что вот мамлюки являются наследниками вот этого арабского мира, то есть властителями Египта, Сирии, арабского полуострова, Емена и соответственно Месопотамии. Ну и как бы этот карблаш выдают, что если они захватят власть там, отоб... выбьют монголов, то как бы станут полноценными правителями. Как бы Бибарс предполагает, что вот направ... направится с войсками и поставить обратно вот это, вернуть власть этим халифида этот ал он, как прознали мамлюке, он оказался довольно глупым, высокомерным человеком. Они это поняли, что если его поставить туда, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Они его просто проиграют, он выступит против них. Опять же, Бибарс его обманывает, объявляя, что вот о походе на Багдад, а сам вперед отправляет этого Мансура с небольшим отрядом своих же, и кидает его там в пустыне, где его монголы в итоге и зарубали. А через год Бибарс находит другого отпуска этого аббасидского дома, который оказался более и его звали Ал-Хаким. В дела вот этой мамлюской верхушки он решил не вмешиваться, просто признал власть и все. Его потомки позже были халифами до самого заевания египта турками, то есть в их числе. Хотя в военном отношении, к 1260 году, мамлюки были довольно серьезными такой армией, но столкнулись они тогда с много более свирепым и сильным противником, с многочисленным более. Это монголы, которые как бы активно наступали на запад. К этому моменту, понимая, что будет наступление на их территории, монголюки сумели организовать союзнические отношения. В частности, нашли они союз с Золотой Ордой, которая противостоялась так называемой Ильхановой Иранской Орде. И здесь надо понимать, что Несмотря на то, что это были христианские государства, тогда все равно они пошли на как бы, союз такой. У них были общие геополитические интересы. А то же самое получилось заключить союз с Византией, которую нужен был противник против крестоносцев, которые в, -то, в тот момент ее захватили, и, соответственно, Византия искала союзников против крестоносцев. Таким образом, вот заключив эти два союза и обеспечив приток постоянный приток рабов для пополнения мамлюцкой армии из Черкесии через византийские колонии. Они как бы заключили такое соглашение с Византией о свободном проходе раз в год двух кораблей в Черное море, которые вывозили 2-3 тысячи человек в год в среднем из Черкесии рабов, которые в путачи мамлюками. А на этом фоне значит, Хулагу этот монгольский хан вторгается в Сирию, устраивает там большущую резню. Из Сирии, значит, а, отправляет он послов четырех в Каир, которых маблюки казнили и стали готовиться к наступлению ответному. В это время из Сирии присоединяются к ним бывшие восставшие бахвитские маблюки сирийские, которых прощают и принимают в свою армию. И вот эти две армии монгольская и маблюзка начинают сходиться друг с другом. Ага. Ну, в общем, 3 сентября. Тоже года случается больш... огромнейшее столкновение между двумя гигантскими армиями средневековья и происходит крупнейшее, значительнейшее сражение для всего, в принципе, цивилизованного мира в тот момент, в котором значит, мамлюки с огромным трудом, с, опять же, хитростью, но получается у них победить монгол. Значит, Бибар со своими мамлюками преследует их до самого захода солнца часть таких войск монголов, в которых, в которых были включены в том числе крестоносцы, с которыми они объединялись, а грузинские и армянские части военные, они их преследовали до самого Ефрата, где подожгли их оставшихся в камышах. Вот эта вот победа, по сути дела, остановила монгольское вторжение, во-первых, а во-вторых, стала первым таким случаем, когда вот казавшаяся всему миру уже непобедимая армия, вот эта орда, была действительно во сражении побеждена, остановлена. Таким образом, у муляков повышается серьезный авторитет, в, в первую очередь в исламском мире. Жители Сирии и Египта как бы, начинают их воспринимать как таких защитников веры. Именно после этого они становятся, как бы, принимают титул защитников всех ислама и всех мусульман. И принимают почетную должность отправлять священное покрывало для каабов в Миге. В этом сражении как бы, руководство принадлежало военачальнику Бейбарсу, э, и он именно в результате этого сражения как бы, ну, мечтал, получается, рассчитывал, точнее даже, получить э, в свое владение серьезной территории в Сирии и с городом Алеппо. Однако его су султан Кутус на тот момент был э в Египте, который отказал ему предоставление этого лена и более того, в связи с вот этой победой и, и серьезным повышением авторитета этого военачальника, он испугался того, что Бейбарс потребует, э ну как бы захочет власти полноценной в Египте и захочет быть султаном и в общем устроить заговор или свергнуть его и он намеревался его убить. Однако э Бейбарс его опередил и сам его убил. То есть, как бы, оказался немножко хитрее. А стоит отметить, что исторически так сложилось, что в Египте не было своего, такого изначально в арабском еще Египте, не было военно сословия, и э, не было даже базы, на которой бы это все могло образоваться. А, Дом обляков, поэтому из-за из из этой вот ситуации Египет постоянно становился таким гнездом раздоров, постоянно его между раздирали. И, а, как бы, и поскольку он находился на ключевом месте вот, всех торговых путей, то, естественно, все мечтали как бы, завоевать, и эта война не, как бы, она постоянно длилась неприходящего. И только с приходом моблюков Египет сумел зажить как бы более-менее мирно. То есть хотя бы население места не так страдало от этих постоянных войн, от того, что какие-то пришельцы со стороны приходили и пытались захватить власть. При этом как бы, христианцами их не... Мальбюки не ущемляли, поскольку, в принципе, вот, тюрки и черкесы, они как бы нейтрально относились к религии, веротерпимыми были, и поэтому как бы, для них не имело большого значения религиозная принадлежность, поэтому христиане чувствовали себя хорошо, христианские копты, египетские, и занимали довольно серьезные должности в финансовой сфере государства. Большее как бы, значение для мамуляков имела экономическая выгода, поскольку через Египет шла основная торговля Европы с Индией и основной торговые проход. Пути проходили, из-за чего как бы они и зарабатывали. Даже местному населению это было выгодно, поскольку ну и горожанам, естественно, выгодно было, они получали с этого деньги. И местному населению тоже, потому что вот эти э, простые крестьяне они могли спокойно э, сделать свои участки, не боясь от того, что кто-то может напасть, там, сжечь их там забрать все Однако при мамлюках самим миром, с, то есть э, наместником, мог стать только мамлюк обрезались так называемый социальный лифт для всего местного населения, для арабского. Все высшие должности в государстве занимались в основном только мамлюками или их родственниками. Часть эмиров избиралась в ближайшее окружение султана и составляла его свиту. Остальные получали должности в армии либо назначались наместниками коменданта Цитадель в провинциях. То есть на месте их не мог лишиться своего звания в принципе. Оно им давалось пожизненно. Наказание для них могло быть в виде тюремного заключения, казни, ссылки в далеких гарнизон какой-то, но вот вернуться в рабское состояние как меры наказания уже невозможно было. Был в истории в Египте всего такой один случай при Бибарсе, но он такой изреда он выходящий. Так. Ну, наиболее привилегированными были султанские мамлюки, то есть из самого ближайшего окружения султана такая элита. И в их составе пребывали уже освобожденные мамлюки, но и были и пребывавшие в рабском состоянии которые в процессе были перехода вот, к свободным облюкам, они получали, естественно, лучшее образование наиболее их численность колебалась там примерно от 10-12 тысяч до 10-12 тысяч, в зависимости там, от султана. Вот, например, Бэйбарс имел около 6 тысяч таких э, маблюков. Еще одним важным моментом является то, что как бы, эти партии делились на вот, маблюков текущего султана, которые стали таковыми при нем или были освобождены из рабства при нем, и моблюков, допустим, бывшего султана, которые в отдельную партию входили, и только иногда могли переходить э, вот гвардии текущую. То есть это огромное количество групп, которые делилась по разным признакам, не только этническим, принадлежности к той или иной династии, к тому или иному лицу. При этом стоит отметить, что во времена именно тюркских, то есть половецких мамлюков, они старались, эти миры в бахритский период, всячески препятствовать передаче земельных участков именно черкесским мамлюкам. Бурджитом тогда уже их так называли, ну, поскольку, в принципе, между ними происходила такая контра постоянно. Предводитель бурджитов, тем не менее, всегда входил в число крупнейших землевладельцев, но он был единственный как самый крупный представитель. Чуть позже, в 1277 году, при султане Калауне, Произошло значительное смещение этнического состава маблюков, значит, в пользу черкесского. Произошло это в результате того, что он приобрел около 12 тысяч черкесских именно момлюков, которых сформировал свою гвардию. Это стало благодаря, возможно, благодаря тому, что в Черкесии, как раз примерно в эти годы, дабы подавить восстание, туда пришел с войсками золотоардынский хан Нагай, который серьезно очень разграбил Черкесию, ну, как бы было такое довольно катастрофическое нападение на эти территории и появилось огромное количество черкесского происхождения рабов, которые продавались на рынках. К этому моменту гвардия черкесская, у вот эта султанская колоуна достигла 4-5 тысяч человек. Остальные черкесы же влились в ряды общих моглюков, то есть бахридскую пока еще партию. И таким образом впервые появляется так называемая партия башенных мамлюков, поскольку размещались они в круглых башнях Каирского гарнизона, этой цитадели Бурджах. Именно так и называли их черкесских мамлюков, дальше башенные мамлюки. Таким образом, при Калауне появилась еще такая функция, вот именно у черкесских мамлюков, охранение султана от заговоров со стороны тюркских мумляков, которому доверие уменьшалось в результате того, что они постоянно вели эту султанскую игру. А в 1265 году, чуть-чуть раньше этих событий, э, значит, приходит в Персии э, к власти сына Хулагу Абака, который долгое время вынашивает планы по захвату Сирии. Ну, снова, да, реванш такой. Но он при Бейбарсе живом боялся это сделать. Но после смерти Бейбарса происходит второе крупное вторжение монголов. Которая как раз вот попала на историю э, властвования Султана Калауна. Армия монголов, в два раза, три раза превышая по численности мамлюская, врывается э, в союзе с крестоносами в Сирию э, под предводительством э, Мингутингира, и э, в районе города Хомса встречается с армией Мамлюков и начинает держать победу. То есть мамлюки трогнули, их серьезно окружили, и, в общем-то, э, их армия находилась вот, буквально на самой грани краха и так уж случилось, что выделился из э, э, Эмира из сотни э, мамлюков, так называемый Аздемир Алихадж, который вызвался поехать якобы э, на примирение в ставку хана, значит, он является начальником этого Мингути Мира, якобы с э, требованием. Не меня с, а с, с сдачей да, с примирением в момент этой встречи ему удается выхватить копье у какого-то стражника там соседнего и он ну, скажем так серьезным ударом смертельно ранил их военачальника из-за чего войска монголов началась паника чем и воспользовались мамлюки которые серьезно разгромили вот эту армию монгольскую этот военачальник скончался, естественно, из Демира тоже убили. Все это привело к, к серьезным таким последствиям для монгольской ильханской династии в Иране, в Персии, в которой после, спустя всего несколько месяцев после этой битвы умирает этот султан, о, получается, Ханабака и к власти приходит его брат Ахмед, который принимает мусульманство, и это приводит к нормализации отношений мамлюков и вот этих иранских монголов. Начавшийся спустя десятилетия после этого смута в египетском мамлюкском государстве вывела на место султана Китбугу Аль-Адиля. Это был султан айратского, то есть монгольского происхождения поскольку монгольские мамлюки тоже имелись в армии. И вот он как бы захватывает власть, единолично становится диктатором среди мамлюков. И Именно при нем возникает опасность э, татаризации Египта. То есть он начал своих соотечественников в татар Татар-Монгол запускать в Египет на поселение. Около 50 тысяч аратов поселился в Египте. Появился впервые в Каире э, так называемый татарский рынок. И вот эти вот самые монгольские оараты, которые были поселены в Египте султаном Китбугой, они начинают получать вне очереди свои земельные наделы, получать статусы наместников миров, причем еще до принятия их в ислам, что вообще дичайше бесило, в общем-то, всех. Бахриты, получается, попали под их серьезное влияние и не высказывали каких-либо каких повстанческих настроений, скажем так. А вот буржиты, как раз черкесские, Мамлюки очень возмутились от этой ситуации и решили выделить из своей среды значит, султ... будущего султана Баркука как вот предводителя повстанцев. Через время происходит заговор, и вот этого монгольского султана Китбугу сменяет на... на должности султана Хусаман Дин Ладжин, который, по некоторым данным, был либо прусом, либо греком по происхождению и опирался как раз таки на черкесских мумляков буржитов. Сам Китбугал не был убит, был выслал в Дамаск, где ему было позволено управлять городом Хамой. То есть его сделали небольшим таким местным а наместником, мир В 1299 году, во время похода против Ильхана Газана, это одного из повстанцев монгольских в Сирии, вот эти вот самые Айраты, которые там проживали были поселены до этого, Восстали в Египте, намереваясь убить действующего султана и вернуть трон своему бывшему э, любимцу Китбуге. Но их мятеж потерпел крах. А в это же время монголы из соседнего Ирана в третий раз нападают на мамлюков, но.. Терпят значит, крупное поражение от немалочисленных в сравнении с ними мамлюхских дружин, и победа на вот Сафарском поле происходит. Это победа принесла мамлюкам в итоге долгий мир на этом рубеже, и монголы больше не нападали на мамлюхский султанат. постепенно медленно, на неуклонно росло влияние именно черкесской части мамлюков в государстве. Со смертью Анна-Сира династия Калаумидов пришла в упадок, и крестоносцы ужестра... начинают устраивать жестокие нападения на все прибрежные города египетского султаната. поразить Это, соответственно, вызывает негодование в среде мамлюков. В это время на египетском троне появляется султан Шабан II, который симпатизировал очень черкесским мамлюкам. Именно в его правление окончательно приходит в упадок бахридская, то есть половецкая часть мамлюков. Корпорация. И окончательно к власти приходит Баркукал Джикарси, будущий султан, основатель черкесской династии. В общем, вот этот вот переходный период начинаются военные столкновения между собицей за власть в султанате. При этом очень сильные стычки происходят между маглюками черкесскими и тюркскими. И вот в этой непрекращающейся борьбе в 1382 году лидер именно вот этот Баркук, лидер черкесских мумлюков, смещает действующего султана и провозглашает себя султаном. Султан Баркук кардинально изменил этнический состав армии и своего аппарата административного. На все посты в государстве начинают назначаться черкесские представители группировки. Карельная лестница окончательно закрывается для всех остальных не черкесского происхождения жителей и вот в эпоху правления их начинается еще более усиленный перевоз черкесов из собственно Черкесии в Египет для пополнения рядов мобликов в какой-то момент это приводит к тому что ну как бы вот как мы понимаем, там э, многие из этих рабов, особенно, которые пришли к власти вот именно в этот момент, и, но не родились еще в Египте, то есть они были изначально рабами, они еще имели связи в Черкесии родственные. И многие предпочли, как пользуясь случаем, при перевести родственников из Черкесии. Соответственно, приезжали вот эти родственники из Черкесии, многочисленные, которых сразу же наделяли властными полномочиями и мирами, наделами там прочим, прочим, что вызывало, в общем-то, ну, серьезное недовольство населения, в принципе, что и послужило как бы, со временем все усиливающимся восстанием против мамляков, такой, негодованием тем, что они образовали такую закрытую структуру, фактически олигархию в государстве, где сами жили, всем управляли, все имели, а как бы все остальное население оказалось за бортом. По некоторым данным, значит, в указанный период вот вот управления черкесских мамлюков Значит, численность чиновников в египетском султанате черкесского происхождения ну, колебалась от 5 до 25 тысяч человек. При этом они считали себя высшей кастой. То есть с, с арабским населением никто из них не смешивался, это было запрещено им. Многие из них попадали в Египет уже в взрослом возрасте, естественно языка не знали и доходило до того, что даже султан не, некоторые не знали нормально арабского языка. Никто не учился, с народом они не общались, были посредники и не требовалось этого. Но при этом именно в черкесский период развития Египта значительно усилилась подъем культуры и искусства, то есть произошел такой арабский ренессанс арабской культуры. Султаны приглашали из соседних стран умудрительных вот, ученых, богословов, поэтов, художников. Они в Каире там, массивно довольно проживали все эти известные личности того времени. Развивается вот, архитектура, знач значительные вот такие постройки по сегодняшнему сохранившиеся строятся по всему египетскому султанату. Строятся вот соборные мечети, мавзолеи, там, ну, школы, госпитали. То есть они старались султаны превзойти всех предшественников именно вот в этом культурном развитии страны. А, в том числе и армия растет, с которой уже считаются все соседние государства. А, на рубеже получается 14-15 веков а, Мамлюзская армия отражает нашествие а, Тамерлана, который с, очень сурово прошелся по соседям. Наносится поражение туркменскому правителю Юсуфу в 417 году. А султан Барсбей осуществил завоевание острова Кипр в 1424 26 год. Дело в том, что они до этого как бы захватывали сам Кипр. Ну, как бы центральные цитадели оставались независимыми, и они вынуждены были постоянно уходить. А с Кипра постоянно нападали крестоносцы. Как бы они грабили торговые суда, купцов, просто высаживались на берегах и разоряли вот крупные поселения, в том числе было нападение на Александрию суровое, Суровой, пожгли город серьезно, увели очень много пленных. То есть варварские пиратские нападения со стороны крестоносцев происходили, происходили постоянно. К 15 веку происходит ослабление египетского государства. Все это связано с тем, что среди черкесских вот этих вот эмиров, ввиду того, что они пытались вести наследственную как бы Султанат наследственный приходящий от отца к сыну. Начинали возникать постоянные междуусобицы и войны за, за роль султана, да, за должность султана. И это ослабляло, в общем-то, государство серьезное. В какой-то момент эти междусобицы достигли критических масштабов. Все это, естественно, увеличивало налогообложение на все остальное население. Значит, то, что они, дележка земель, постоянно подрывает вот это крестьянское хозяйство, лишает их крестьян вот этих наделов. К тому же, усиливается к северу в это время турецкая османская империя, очень серьезная, и начинает на себя забирать так называемые торговые пути в Индию. То есть, настраивает связи между Европой и Индией, и через свою территорию начинает перегонять это все. То есть уменьшается, получается, экономическая база. В какой-то момент, даже в результате вот этих вот стычек с османами, растущим властью, османы перекрывают поставки, ну, так, пути в Черном море, и в какой-то момент прекращается пополнение рядов Черкесов из Черкесии. Ко времени поступления на престол Барсбая в апреле 1422 года абсолютно большинство должностей в султанате уже было занято черкесами. А в это же время обостряются именно отношения с турками. Дело в том, что, ну, как, бы, ну, как я уже говорил, турки начинают э, усиливаться, строить свое государство, расширять, уже империя появляется у них. Э, чрезмерные амбиции османа вот, Махиммеда II э, в это время, и, который принял им впервые титул султана турок, привели к ухудшению отношений, потому что мамлюки как бы, считали иди себя единственным султаном мусульманского мира. И в 1463 году османский посол отказывается прилюдно целовать земли стопами султана мамлюков, заявляя, что проделал это мысленно. К 1468 году турки присоединяют к своей территории, близкой к Сирии, владения, что вызывает конфронтацию. В это время, как бы, вот это небольшое армянское государство в Килики существовало, оказалось пограничным, и каждый из сторон пытается посадить на трон лояльных к себе правителей, из-за чего у них происходит конфликт. Османы, значит, закрывают поставки товаров на эту территорию. Как раз к этому времени они захватывают Генуэзское побережье, то есть Перекрывает полностью Черкесию, она подчиняется, начинает их, то есть прибережной территории Черкесии Крым. И поставки, в принципе, блокируются, превращаются из Черкесии именно осман, ну, черкесских рабов пополнение армии умлюков по сути. Турки начинают искать формальный повод для начала войны с османами. На такой повод находится. Значит, идет некая индийская делегация к турецкому султану, в котором везет. Как, типа, ну договор на заключение, заключение торговых отношений и подарок султану в виде какого-то там рез... оружия красивого резного. И некие мамлюки нападают на этот вот караван, грабят его. И как бы сам султан Мамлюский не успевает извиниться, турки тут же объявляют войну по этому формальному поводу. И начинается первая османо мамлюская война, которая проходит как раз на территории примерно вот Сирии и армянских государств. При этом в этот раз моблики выигрывают, они трижды побеждают турецкую армию. При этом полный разгром происходит армянского каликийского царства, сжигается их столица. И в 1991 году турки вынуждены были заключить с мобликами мира. Османская империя отказывается от притязаний на эти территории, но соперничество двух держав продолжается. Параллельно в 1500 году активно начинают действовать в Индии португальцы, которые начинают высаживаться и грабить как бы, прибережные части не только Индии, но и арабского полуострова и территории, принадлежащих мамлюкам, что как бы, приводит к тому, что мамлюки строят небольшой флот, но он был уничтожен в сражении у берегов Индии. Португальцы еще больше начинают наседать на эти территории, как бы усиливают колонии на юге Арабского полуострова. Позже в результате нескольких сражений оставшийся вот египетский флот Мамлюков, он э, с переменным успехом вроде как начинает побеждать португальцев, но все равно при массивном сражении, так называемом предиу, у египетских берегов ктепляется сокрушительное поражение и полностью уничтожается. Португальцы начинают захватывать вообще тем, территории уже отдельные на Персидском заливе. Но, тем не менее, через 15 лет новый султан Конца в Гури восстанавливает Красноморский флот и начинают успешно отбивать португальские атаки. В это же время происходит у них столкновение у Мамлюков и с иранским правителем Исмаил Шахом. Сражение не происходит у них полного, тогда шла такая тройственная война. Турки тоже сражались с иранцами. И Мамлюки просто не вступили в этот бой, не решили, не стали вмешиваться точнее, в эту войну, в результате чего иранская армия проиграла. И султан Суманской империи Селим I значит, захватывает Иран и начинает готовиться к захвату самого египетского султаната, о чем, в общем-то, и объявляет мублюка. А причина это стала то, что он якобы их не считает за нормальных настоящих мусульман, что вот считает именно себя таким защитником мусульманского мира и считает, что именно ему должен принадлежать Каир. В октябре 2015 -го года вот этот, этот султан Кансавгури объявляет мобилизацию войск. Но начинается проблема у него с этой мобилизацией, поскольку вот этот разлад в государстве не позволяет нормально собрать армию, многие войны бунтуют, требуют повышенного зажалования к себе, крестьяне вообще саботируют эти мероприятия, бедуины тоже отказываются повиноваться властям, то есть нормально армию у него не получается собрать. Но в это время начинается все таки это, в Сечем точнее, году 16 начинается вторая Османа Египетская война. Значит, Султан гури с трудом собирает 60-тысячное войско, из которого с 12-15 тысяч составляет его личные вот эти мамлюки. И занимает позиции на севере Сирии вблизи городка Халеб. При этом османская армия значительно происходит мамлюкскую не только в численности, но и в вооружении. То есть у османа турков на то время уже было и огнестрельное оружие, и хорошая артиллерия, и первые европейские такие. Типа ведения войны, то есть сгруппированные войсками. В отличие от ну, маблюков, которые, в общем-то, еще в средневековую армию имеют. Тем не менее, начинается сражение, и вот в этот момент происходит крупнейшее, в принципе, поражение мамлюкской армии, э, катастрофическое для всего этого султаната, вызванное тем, что. Ну, по ряду источников это как бы слухи, либо это может быть правда, было сложно тут сказать до конца. Как оказалось, что мамлюки вроде бы сначала отбили нормально кавалерию османскую, уничтожили довольно большое количество воинов. Но заметили, что в этом сражении, вот в этих тяжелых боях, султанская армия мамлюков, именно окружение султанов, элитная его гвардия, не участвовала в боях. Просто стояла, окружив султана и охраняла его. Это очень сильно возмутило этих мамлюков, сражавшихся непосредственно на территории. Они отказались продолжать бой и покидают, получается, правый фланг войск. Вслед за этим левый фланг покидает эмир Хайрби, который находился в это время, как раз в сговоре с турецким султаном Селимом I. Османская армия приходит к наступлению и полностью приводит к разгрому мамлюкской армии. При этом султан конца в Гуре, узнав о том, что вот его... Две крупнейшие группировки его покинули, и Османы наступает. Э, в общем, его хватило по политический удар, и он умер прямо на поле сражения. После поражения мамлюкских войск э, турки захватили Сирию и Палестину, и Султан Салим I объявил себя султаном ислама и значит, обратился к черкеским мамлюкам, ну, в принципе, мамлюкам египетским, с э, требованием заключить мир на условиях признания его в качестве халифа, то есть э, верховного правителя, а им стать вассалами и платить ему дань. Соответственно эмиры черкесских мамлюков на это не пошли, отказались и стали собирать новое ополчение. Новый черкесский султан Туманбей значит, в срок собрал, реализовал свою армию, собрал 40 тысяч солдат и значит, подготовил позиции возле Каира, где и произошло второе крупнейшее сражение между османскими войсками и мамлюками. Несмотря на то, что он приложил максимум попыток для о, собрания армии, в ней все равно царил разлад, горожане крупных городов и артиллеристы отказались выступать в этом сражении, также присутствовало достаточно большое количество предателей, которые постоянно сливали информацию туркам. Все это привело к тому, что 22 января 1517 года Мамлюкская армия э, потерпела серьезнейшее поражение, оставив на поле боя более 25 тысяч трупов, и вынуждена была отступить. При этом плюс именно османского султана был в том, что он как бы шел туда в Египет с войной при этом объявляя, что сражается исключительно с мамлюками, с их веркушкой, чтобы освободить египетское население арабов от именно гнета мамлюков, что очень, в общем-то, в крестьянстве встречало довольно такой положительный отклик. До конца с мамлюками оставалась лишь часть богатых граждан и бедуины. Ну, в общем, после захвата Селимом I. Египта он устроил репрессии против кумликов, изгнал значит, из Нижнего Египта все их гарнизоны. При этом Туманбей успел сбежать и устроил в Верхнем Египте, в среднем, туда, в уг... вглубь Африки, Нилу, устроил там значит, партизанскую войну. Однако, в общем-то, она не продлилась долго, поскольку буквально через два месяца преданные ему бедуины, они его предали и выдали османским властям. Последний, получается, мамлюкский султан, официально, черкесский Туманбай был повешен 13 апреля 1917 года подаркой каирских ворот Бабзуэйвам. Таким образом, мамлюкский султанат прекратил свое существование. После окончания военных действий в Египте значит, Селим I провел определенное преобразование. В первую очередь он перераспределил земли, которые принадлежали раньше мамлюкам. Все эти мамлюкские земли, бывшие, отошли к казне. А конфискованы были дома, имущество их, ну, то есть э, в довольно большом количестве они были вывезены в Турцию. Он же собрал с, э, население налоги, которые позже поделил между э, его наместниками и крестьянами. Чуть позже Египет э, и Сирия получают автономный статус в рамках Османской империи, и на должности там назначаются, собственно, бывшие черкесские мумлюки и миры, которые перешли в этой войне последней на сторону Османской империи. Им позволялось полностью ведение на свое усмотрение дальнейшей деятельности, они особо поэтому и не меняли ее. С... Также мамлюстская система и осталась там на месте. И содержали, собственно, войска и администрацию. Из них также был сформирован специальный черкесский корпус в рамках турецкой армии. После смерти османского султана Селима I эмир Газали, который опирался на черкесов и бедуинов, поднял восстание и объявил о том, что он откалывается от Османской империи. Это произошло в 1520 году. Он значит, принимает отдельный свой титул и начинает чекать собственную монету. То есть полноценные как бы, показатели собственного самостоятельного государства. Войска Газали разгромили и изгнали османские гарнизоны из крупных городов Сирии. Но, несмотря на военные успехи, это восстание не получило широкой поддержки населения в регионе. К нему присоединились некоторые бедвинские племена. И из-за этого, в декабре 2020 -го года, войска и мира вынуждены были отступить от прибывшей в Сирию османской армии. Через год дать под Дамаском сражение, в котором терпят поражение. Автономный статус Сирии после этой вот, неприятной для османов ситуации был полностью упразднен, а ее территорию разделили на три губернии, которые, на управление которыми поставили непосредственно уже османских пошей. В октябре 2022 -го года после смерти Правителя Египта вот Хайрбия, бывшего, перешедшего на османскую сторону, османские власти упразднили также и, и здесь Мамлюкское княжество полностью. Однако чехословацким лидерам все-таки удается сохранить свой довольно высокий статус государства. Их назначают по-прежнему наместниками провинции и кругов. Они в общем-то получают свою долю от налогов и постепенно начинают выходить из-под контроля османской империи. Продолжает действовать также система пополнения мамлюкских отрядов, которая вот уже в рамках Османской империи позволяла забирать черкесов с территории Черкесии. К концу XVI века мамлюские бели стали принимать активное участие в политической жизни в Османской империи. А на протяжении уже следующего XVII века начинают вести борьбу за власть непосредственно в Египте. То есть, как бы такое восстановление попытка идет восстановление государственности. Тем не менее, к тому времени изменяется этнический состав. Мамлюков. Дело в том, что с 17 начала 18 века начинает повышаться удельный вес выходцев из Грузии и Абхазии, поскольку там идут такие довольно обширные боевые действия между Турцией и Персией постоянно, и местное население очень жестоко страдает от всего этого. То есть вплоть до того, что его пытаются и вывести, либо истреблять, либо вывозить с территории Закавказья. И также выполняются ряды жителями Восточной Европы, то есть ну славянскими либо венгерскими частями, которые попадают туда в результате пленения в войнах по захвату Балкан Османской империи. Но по традиции эти мамлютские отряды называются черкескими. Мамлюки, как и прежде, ведут изолированный образ жизни, они не смешиваются с местными египтянами и арабами. В 1770 году лидер мамлюков Алибей. Воспользовавшись русско турецкой войной, провозглашать независимость Египта от Османской империи и разворачивать боевые действия против османских войск. Но в 1673 году он погибает междусобной особной войной, между своими. Же. Попытки османских властей восстановить контроль, однако, вот над Египтом все еще годы, они не, успеха не имели. То есть Египет окончательно все успел отколоться от Османской империи. В конец 18-19 века начали э, стали как бы, эпохой заката, по сути, Мугляков в Египте. И прежде всего это связано с вторжением туда Наполеона. В 198 году Наполеон с 30-тысячным экспедиционным корпусом вторгся в Египет, воспользуясь тем, что он как бы отколовшаяся страна, такая, с междусобицами и на довольно активном торговом маршруте находится. Между собой в стране, а также превосходящее превосходство именно европейского оружия, они обеспечили ему успех и, разгрумив мамлюйское войско в решающем сражении у пирамид, французы занимают Каир. При этом в этом сражении армию Наполеона встречают черкесские и грузинские уже мамлюки в главе с черкесским миром Мурабеем. Мамлюки в этих битвах понесли очень значительные потери и вынуждены были отступить в Верхний Египет, несмотря на ряд одержанных побед. значит Французам так или иначе не удалось закрепиться в Египте надолго, борьбу с ними подняли сами жители Каира, крестьяне египетские, бедуины, мамлюки начали партизанскую войну и все это происходило еще при поддержке Британской империи, которая вот совсем не хотела французского присутствия в этой территории, которая считала территорией своих интересов. Таким образом, Британии уничтожает еще и флот Наполеона, к тому же в сентябре 1798 года Османский султан Селим III, стремившийся восстановить контроль над Египтом, также вступает в войну с Францией за египетское наследство, скажем так. И в итоге экспедиционный корпус Наполеона был вынужден капитулировать в 1801 году. Однако военные действия после ухода французов не прекратились, борьба за власть развернулась еще больше, но уже между мамлюками и османскими частями, Османской империи, Особенно после смерти от чумы султана мамлюков Муратбея. Однако в 1803 году албанский отряд мамлюков албанского происхождения, действовавший на территории Египта, значит, предает османские войска и заключает союз с мамлюками. В результате чего в следующем году эти союзники мамлюские наносят поражение османским войскам и уже начинают между собой собачиться. Жители Каири проглушают правителями Египта командира албанца Мухаммеда Али. А мамлюки именно египетские вынуждены э, после неудачной осады Каира отступить на юг Верхний Египет а В итоге страна разделяется собственно, на Верхний и Нижний Египет а, Однако в 1805 году, видя, видя тщетность попыток э, победить Мухаммеда Али и убрать его из Египта, Османская империя выдает ему по сути ферман то есть благословление на утверждение его в должности вице короля, ну вроде как-то наш до сих пор. И вот продолжается все эти годы борьба между двумя династиями мамлюков. В итоге в 1811 году э, в Каир приглашает Мухаммед Али вот мамлюков верхнего Египта бывших черкесских, грузинских этих, якобы для примирения. Все они собираются в большой каирской крепости и вот в в тот момент, когда основная их верхушка проходила по вот этой внутреннему коридору на лошадях в ходу в крепость, их запирают и расстреливают. Всего погибает около 500 мамлюковских ну, беев. И вслед за этим разворачивается по всей стране ряд репрессий, направленных против мамлюков, которые в общем-то приводят к катастрофическому их уничтожению и по полной потере какого-либо влияния в стране. Их, в принципе, из-за того, что они не смешивались, было не очень много, и это как бы сказалось на них. А в итоге некоторые из мамлюков предпочитают скрыться в Верхнем Египте, какая-то небольшая часть их в Сирии и в Судане, а какая-то еще небольшая часть, переждав репрессии, все-таки устраиваются на службу к действующему султану Мухаммеду Али. По данным арабского историка Джабарти, во время этих событий было уничтожено более тысячи мамлюков и их наместников. А в результате боевых действий, охотивших Египет на рубеже всех, вот, всего этого времени, всех этих вот, передряг 18-19 века, их численность катастрофически уменьшилась 6, примерно с 6-70 тысяч до 10-12 тысяч человек. А после во, во, вот этой резни вообще их около 5 тысяч в стране осталось. Тем не менее, в первой половине 19 века продолжает возрастать приток кавказских невольников и иммигрантов в страны арабского мира, в том числе Египет. Потомки мамляков в Египте, оставшиеся в живых, выкупают их из рабства и как бы встраивают свои семьи, помогают обустроиться на новом месте. Со временем эти прибывшие восстанавливают свои связи с родственниками на Кавказе и как бы довозит их еще также в Египет. Есть э, по этому поводу версия, что мамляков еще и брали и приглашали сюда. И именно, почему именно успех э, черкесских э, мамляков и тюркских, э, такой был в, этом, ну, как бы в э, Египте. Есть версия, что успех именно черкесских и тюркских мамляков в Египте связан с тем, психологическим моментом, что, э, допустим, рабы, поступавшие в Египет из стран покоренных, собственно говоря, Египтом или арабами в принципе, они не чувствуют себя несколько иначе, чем рабы, поступавшие из стран неподконтрольных и, грубо говоря, могли себя вести более свободно, а психологически более легче чувствовали себя, понимая, что эта страна никаким образом не влияет на их родину и их родственников на родине. После ликвидации мамлюков в 1811 году Мухаммед Али через время все-таки переменил свое отношение к ним и объявил помилование. Семьям погибших стали возвращать конфискованное имущество, ценности. Мухаммед Али это как бы обосновал тем, что ему все-таки нужна боеспособная армия и сформированная по европейской системе, и без мамлюков тут не обойтись. А именно поэтому он значит, для обучения мумлюков учредил трехлетнюю школу в Асуане в Верхнем Египте в которой преподавали инструкторы из Западной Европы. Ну, собирал гвардии в Каире у себя. А детям погибших черкесских беев Мухаммед Али представил возможность получить образование в Европе. Чуть позже, в времена Выселение Черкесов с Кавказа в Кавказскую войну в Османской империи увеличился, соответственно их приток в Египет. А значительная часть значит, мальчиков и юношей по приказу Хидива, тогдашнего Исмаила, устраивали в различные приюты позднее военные училища. А численность их ну, составляла на тот момент не очень много, около там, 100 человек. А, тем не менее, они как бы все-таки встроились, инкоперировались в эту систему египетскую. А, при этом сосредоточение власти вот, в руках все-таки не арабов, да, то есть иноземцев по сути, хоть и рожденных в Египте многих, и финансовая кабала, получается, со стороны Великобритании над Египтом вот именно в XIX веке стали причинами восстаний арабского именно населения в конце 80-х годов против, точнее, арабских офицеров. Против именно засилия вот иностранного элемента. Их называли ватанистами, то есть патриотами, и их возглавлял полковник Ахмета Раби. Дело в том, что в 80-м году эти офицеры выступили против правления хидивов Албанской династии и, как они так сами называли, черкеско турецкой знати в стране которая захватила вот, высшую власть, особенно в военной сфере. В январе 1881 года они потребовали отставки военного министра, тоже черкеса, Османа Рифхи Паши и захватили в здание военного министерства. В связи с чем Хидив, как бы глава государства, пошел навстречу, выполнил требования, военным воен министром поставили умеренного ватаниста, известного поэта Махмуда Сами аль и Новый место был одним из немногих черкесских офицеров, перешедших на сторону именно ватанистов в этой вот части. Чуть позже, и в том же году, им удалось добиться отставки черкесского генерала Юсуфа Паши, командира дивизии и личного адъютанта верховного главного командующего. В итоге вот этот весь кризис вылился в отставку, в требования отставки правительства и принятия конституции. На что опять же верховные власти Кипта вынуждены были пойти, сместили премьер-министра. Поставили нового министра, опять же, Черкеса, Мухаммеда Шериф-Пашу. В декабре этого года созвали первый парламент, значит, на котором рассматривались конституционные реформы монархии. В начале февраля следующего года парламент, а правительство снова уходит в отставку и значит, военным министром становится лидер именно ватанистов, уже непосредственно Ахмед Араби которые приходят, приводят к тому, что начинается сразу подготовка новой конституции, довольно такой радикальной и буржуазной революции. И в этот момент начинается именно массовое увольнение черкесских и турецких офицеров из армии замену их на арабов. Все это приводит еще к большему усугублению этой ситуации, черкесов еще больше изгоняют, сверх... черкесо-турецкое офицерство изгоняют в все больших количествах. Арестовывают, и, как бы, верховная власть проявляет слабость насчет вот таких вот действий со стороны революционеров. И вот в такой ситуации начинается британское вторжение в Египет. Британские войска достаточно быстро подавили сопротивление египетских отрядов. <coughs> Все вот эти революционеры. Ахметараби, Аль-Баруди и другие лидеры были арестованы и высланы из страны, а Египет оказался полностью под властью англичан. К тому времени иммиграция черкесов как бы идет на спад, в ряду ряда причин, поскольку, в принципе, в черкесия уже стала раз, частью Российской империи. Черкесы большинство несогласных были выдавлены в Турцию, уже как бы, потока не было того. Миграции, миграции прекратились. После, британского, после установления британского правительства в Египте. И ослабление вот этой власти, египетской внутриегипетской, была ликвидирована и традиция завозов, в принципе, в самих и наемников. Что касается черкесов, оставшихся в Египте в последующие годы, они довольно быстро ассимилировались, поскольку жили не, не компактно группами, а раз, разбросано по разным городам. Чуть дольше они свои, ну, как бы они потеряли, получается, свой родной язык. Но единственное, что сохранили это культурную часть свою то есть этническое самосознание то за счет того, что они были привилегированном отношении в обществе, в верхушке общества власти находились. В настоящее время в Египте проживают семьи, помнящие о своем черкесском происхождении, они не владеют черкесским языком и в целом утратили черкесскую, как бы специфику свою. То есть стали как арабы полноценные, встроились в культуру Египта начиная с конца 80-х годов, 20 века, они все-таки стали проявлять интерес к своим соотечественникам на исторической родине и устанавливать культурные связи с северо-кавказскими республиками России. На этом наш большой материал закончен. Надеюсь, теперь он более полный и интересный. Есть о чем поговорить, поэтому комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и предлагаю обсуждать эту тематику. Ну, как говорится, всем пока.